Если при попытке открыть окно регистрации продаж» у сотрудника кассы появляется ошибка имени уникальным, не уникальна», необходимо закрыть окно сообщения. Затем закрыть меню РМК, нажав кнопку «Закрыть». Появится сообщение «Хотите выйти за РМК?». Нажимаем кнопку «Да». Переходим в раздел «Продажи». Палитра быстрых товаров. В находим и открываем свою палитру быстрых товаров. Затем переходим во вкладку Проверка работы быстрых товаров. В поле настройка РМК необходимо развернуть выпадающий список, нажав на кнопку с изображением треугольника вниз. Затем нажимаем ссылку Показать все. Откроется форма настройки РМК. В списке необходимо выделить свою палитру быстрых товаров и нажать кнопку «Выбрать». Затем нажимаем кнопку «Записать» и «Закрыть». Палитра быстрых товаров обновлена. Можно продолжить работу. Для этого переходим в раздел «Продажи», «Сервис», «РМК», «Управляемый режим». Откроется меню «РМК», в которой следует нажать кнопку «Регистрация продаж».